Всем большой привет! Сегодня речь пойдет об одном очень любопытном проекте, который подойдет многим людям под разные цели. Во-первых, здесь есть абсолютно очевидный потенциал роста. В Дубае и в целом в УАЭ так далеко не про каждый проект на самом деле можно сказать. Чаще мы говорим о том, что рынок растет в целом, нежели растут локально какие-то проекты. Не всегда они растут. Так вот, здесь есть сразу несколько факторов. Минимум три, о которых мы сегодня поговорим, которые однозначно должны привести к тому, что вне зависимости от рыночной ситуации, в целом здесь цена потихонечку будет расти. Здесь крайне привлекательные условия покупки. Down payment всего лишь 10%, еще 20% вы платите в период строительства в среднем 2,5 года, и аж 70% так называемый постхендовер, то есть вы платите эти деньги после сдачи объекта в эксплуатацию. И, честно говоря, я не особо сейчас даже могу вспомнить, где бы я такие условия ранее видел. А, ну и в-третьих, здесь а, крайне высокая безопасность этих самых вложений, а, потому что очень надежный застройщик, это государственная компания, и сейчас о застройщике тоже подробнее поговорим. Так вот немножечко камеры повожу, и те, кто, может быть, недвижимость Дубая неплохо знают, сейчас могут почувствовать дежавю. На что похож вот этот логотип, на что похожа архитектура. Это же прям эмар, да? Есть ощущение, что это прям вот как будто бы эмар. Ну вот у меня еще на подъезде к этому комплексу возникло ощущение, что я такой уже много раз видел. Когда я зашел в отдел продаж, он абсолютно эмаровский. Все дело в том, что... Один из руководителей этой компании – это председатель также и Эмара. Второй партнер – это дочь правителя Шарджи. Да, это соседний Эмират, это не сам Дубай, это самый близкий Эмират к Дубаю, Шарджа. Ну, чтобы было понимание, здесь без учета пробок, если вот нарисовать, где-то 22-25 минут езды до даунтауна. Ну, реально, конечно, немножко больше, все-таки совершенно без пробок здесь Мало, когда можешь доехать в выходные и ночью. Поэтому реально немножко больше. Но в целом это скорее воспринимается как отдаленный какой-то район самого Дубая, нежели соседний Эмират, которым он на самом деле является. Ну и чтобы сразу был виден весь размах и потенциал проекта, смотрите, вот у нас готовые корпуса. Они уже заселены. А вот это поле, это то, где будут строиться следующие в ближайшие годы. И теперь представьте себе, когда уже проект будет полностью завершен, когда уже будет запущена вся инфраструктура, насколько он самодостаточным и привлекательным в целом будет. Вы, кстати, возможно, спросите, чего это нас в последнее время потянуло на соседние Эмираты. Так вот недавно мы Рассельхейму снимали, выкладывали, сегодня Шарджу. Ну, на самом деле, причина простая. Есть и в других Эмиратах за пределами Дубая Достойная недвижимости, и, как правило стоит она э, Совершенно других денег Также и здесь, если мы будем говорить про проект Eagle Hills На Мариам Айленде э, У меня напрашивается аналогия э, С Дубай Крик Харбор Вы сейчас поймете, что прям по многим Параметрам они очень похожи Поэтому ценник здесь, ну можно сказать Ровно в два раза ниже э, Об этом тоже подробнее поговорим Расскажу какие есть варианты, какие есть планировки э, Сколько все это стоит ну и давайте, наверное, в отдел, в отдел продаж с вами сейчас пройдем, на большом макете все посмотрим. А пока идем, еще раз покажу готовые уже корпуса и на что здесь можно обратить внимание. Ну, помимо того, что, как я сказал, они очень похожи на Эммаровские, а я думаю, прям архитекторы одни и те же работают, а, планировки тоже на самом деле похожие, а, но помимо всего прочего я еще отмечу малоэтажность. И это прям контраст по сравнению с тем, что мы видим там вот в перспективе. Смотрите, по ту сторону канала в основном небоскребы. То есть здесь в Шарже, так же как и в Дубае, все-таки любят высотное строительство, а тут же у нас низкая и среднеэтажная застройка. И это на самом деле, мне кажется, здорово, а, особенно с учетом того, что проект стоит прямо у воды. А, кстати, это в принципе единственное подобное место для того, чтобы подобный проект реализовать, то есть Шарже, другого такого места больше нет под подобную застройку, нет свободной земли, но так вот, чтобы у воды, в этом смысле он абсолютно уникальный. Ну давайте на макете сейчас посмотрим. Здесь очень хорошо видно, что это самый настоящий остров, со всех сторон он окружен водой. Здесь есть свой собственный пляж, который принадлежит комьюнити, также есть пляж общественный в той части. Есть своя собственная марина, ну, не нужно ожидать от нее слишком много, все-таки она такая локальная и, наверное, для небольших яхт и катеров в первую очередь. Но, тем не менее, в таком месте всегда приятно жить, тем более, что это все будет обустроено, облагорожено. Есть э, здания, так называемый бич да, то есть те, что стоят прямо у воды. А, они имеют немножко другую концепцию и стоимость, ну и планировок там маленьких нет. А, есть здания, которые расположены у нас немножечко ближе туда в глубину острова, и в частности в одном из таких мы сейчас с вами находимся. Я сейчас по кругу немножечко обойду, чтобы был понятен в целом размах, масштаб самого проекта. Он у нас отделен по сути вот этой дорогой и водой со всех сторон. То есть вот этот большой-большой участок земли целиком будет застраиваться. Ну и конечно же здесь будет вся необходимая инфра инфраструктура. Вы сейчас видите в этой части канал. Он будет искусственным. И очень похож он на канал в проекте Мара Минаршит. Если знаете немножечко этот проект, я думаю, поймете, о чем я говорю. Там будет торговая галерея, там будут всякие бутики, и будет два отеля. Пятизвездочные, четырехзвездочные вот в той части. Также здесь уже, в принципе, рядом функционирует школа, будут еще учебные заведения. Садики частные, я уже видел, даже сейчас функционируют. В общем, если говорить, мы с вами сейчас вот в том здании находимся и вот практически все, что вы видите на макете, оно еще на сегодняшний день не застроено. То есть это дело будущего. Большая часть всего проекта будет реализована в 2025 году, окончательно полностью уже проект будет реализован в 2027 году. И каждое здание здесь имеет более-менее стандартную инфраструктуру для домов такого уровня, то есть это бассейны. Это тренажерные залы, это а, коммерция, то есть торговые помещения, ну и а, все, что в принципе для жизни необходимо. И, как я уже сказал, с каких-то фишек это два а, хороших отеля, канал с торговой галереей. Я говорил о том, что есть сразу несколько причин, по которым э, недвижимость здесь со временем будет расти в цене. И одна из таких причин – это данный мост, которого на самом деле еще пока нет. Он будет запущен в 2025 году, и он сократит время между Шарджи и Дубаем процентов на 30-40. А, а подобные инфраструктурные проекты, они, в принципе, всегда влияют на ценность и стоимость земли и недвижимости рядом с ними. А, также общее состояние готовности, сейчас мы говорим только про там, 25 процентов, наверное, где-то так данного острова застроено, то есть большая часть еще только предстоит. Соответственно, когда все это будет запущено, это будет совершенно другой уровень инфраструктуры, комфорт проживания и, конечно же, это тоже на цену будет влиять. Ну и плюс уникальность, то есть подобных проектов абсолютно точно ничего подобного нет в Шарджи, и в принципе даже если мы с Дубаем постараемся сравнить, то я уже приводил пример, это Наверное, Дубай Крик Харбор от Эмара, да, вот с ним в какой-то какой мере можно сравнить, тоже вода, тоже какой-то остров, полуостров, даже архитектура схожая, но там цена приблизительно вдвое выше, соответственно, проект действительно уникальный, он будет в цене, так или иначе, и это также определяет, конечно же, его стоимость и ее рост. Что касается цен, студии здесь начинаются от 400 тысяч дирхам, One Bedroom от 700, Tube Bedroom от 1 миллион 100, 000, трехкомнатные от 1 миллиона 700, есть еще четырехкомнатные, они там, по-моему, 200 и выше. И я напоминаю, что вам нужно иметь всего лишь 10% от этой стоимости, чтобы выйти на сделку. Вообще, в последнее время очень много здесь сделок именно с русскими. Я поговорил отдельно с менеджером по продажам, и он говорит, что у нас прям очень сильно перераспределился спрос в сторону русских покупателей. Хотя казалось бы, что русские все-таки любят Дубай, Шарджи — это больше было для арабов. Здесь на то есть несколько причин. Во-первых, с недавних пор данный проект — он freehold, то есть его могут покупать все. Раньше могли покупать только местные. И это вообще с 2022 года всего-навсего. Во-вторых, понятно, что русские в принципе покупают, в Дубае и в Эмиратах сейчас много. Ну и я думаю, что еще застройщик здесь очень хорошо попал как в плане цены, так и в плане качества и условий, наличия вот как раз воды, все то, что русские покупатели часто предпочитают. Теперь еще и на фоне последних событий трагических в Турции, я думаю, что дополнительно вот этот спрос будет перераспределяться, потому что как раз это вот тот бюджет, за который часто покупали там, вполне возможно, что будут покупать здесь. Если вам интересен проект, здесь можно на самом деле выстроить работу двумя разными способами. Первый – это если нужна маленькая площадь студии или one bedroom, то вы проявляете интерес, обращаетесь, оставляете заявку. Мы вам сообщаем где-то за пару недель до старта новой фазы. Они здесь бывают там, раз в среднем в полтора-два месяца и готовимся к тому, чтобы что-то забронировать уже в новой фазе. Если нужны площади больше, скажем, двухкомнатные, трехкомнатные или четырехкомнатные, а может быть, таунхаусы в первой линии, вот в этих э, Waterfront э, домах, то можно повыбирать из наличия. Но в целом, конечно, всегда интереснее смотреть в каких-то корпусах, которые только стартуют, потому что то, что в наличии, оно обычно уже подразобрано, все остается уже менее интересное. Uh, ну, правда, там бывает и ждать нужно меньше, поэтому все зависит от uh, ваших целей, от сроков, которые вы можете подождать, от uh, комфортного для вас payment-плана. Uh, поэтому, если проект вас заинтересовал, оставляйте заявку, и наш менеджер с вами свяжется, вышлет всю информацию, uh, наличие, рендеры, презентации в высоком качестве, ну и будет держать вас в курсе, будет вас ориентировать по предыдущим стартам продаж. Я с вами на это прощаюсь. Искандер, Санса Цеверс, всем до скорого.